Всем привет! Итак, сегодня у нас воскресенье, и мы с семьей едем на рынок. Рынок Растром, рынок с продуктами Поло. Это лучший рынок, который находится недалеко от нас, где есть множество продуктов и антикоряда. Смотрите видео до конца, и там вас ждет розыгрыш. Так, здесь у нас продает мед. Мед, конфеты с меда. Все вс ⁇ Самое хорошее, что дарит людям здоровье. Здесь игрушки для детей. Конечно, нужно подписаться, поставить лайки, написать комментарии. милочки. А здесь, конечно, чурацы. Здесь корочки. Итак, продукты, то зачем мы сюда приехали. Это здесь всегда дешевле, чем в обычных магазинах. А ну? Ну, супер. Шляпы сейчас нужны, пока у нас температура 37. Как раз, как раз. Тань, пока мере шляпу, расскажи, что почем по продуктам, что мы купили и почем. Мы брали авокадо. Авокадо здесь 2,50. Бывает иногда за два и за 5 разные цены. Потом мы брали огурцы. Если огурцы обычные, Испанские, но они очень невкусные. Они примерно где-то 90 копеек, 90 центов. Но мы взяли вот такие маленькие. Ну, это считается типа маленькие. Они стоят 2 евро, но они больше как-то похожи на вкус нашим. Потом мы взяли арбуз, по-моему, 40 центов за килограмм. Дыня одна штука 2 евро. И чем мы еще успели? Цукини. Цукини тоже, по-моему, поедут. Мы приехали просто в конце базара, поэтому все уже разъехались. Мы все трое купили себе кепки от этого жесткого совета. Наш канал создан, чтобы показать всем странам бывшего СССР, конкретно Испанию. И самую ее лучшую зону это Коста-Бланко. Все уже, можно сказать, сложились. Ну или только сложивают свои вещи. Ну вот и все. Если кому-то будет более интересно это все, пишите комментарии. И мы тогда снимем вам более детально это все для общего образования сейчас мы решили прокататься по дороге в другой растро он уже идет под накрытием он ближе к нашему дому и заодно посмотрим что там есть интересного. и так это растра находится недалеко от Ланусии тоже Дон Кихот здесь большой паркинг едем идем посмотрим что здесь если вам лично интересны какие-нибудь темы, напишите нам, и мы покажем это в следующем ролике, как это выглядит здесь. Итак, я буду показывать то, что мне нравится, и вы себе будете думать, что нужно вам. Здесь система для аквалангов, баллон и редукторы. Барки, болгарки, болгарки. Итак, мы ищем книжечку по Валенсиану для сына, чтобы он читать мог. Так, так, так, так, так. Здесь все старенькое. Все старенькое. Дальше... это серебро, Макс, знаешь, что это такое? Макс, где-то такая книжка, где-то будет прочитать. Пришла мне прочитать. Вот это стихи, Давай, на... давайте, жди на, простигать. Давайте, Макс, и витрил прочитать, вот что-то прочитает. Здесь еще все это китайская посуда, очень дорогая, ручная роспись. Данила, <решил> это Очень много всего. Кто знает в этом толк, для себя может найти все что угодно. Так, здесь одежда. Это нас не интересует. Если у кого есть какие-то особые задания для нас, например присмотреть машину или недвижимость, пишите мне лично или звоните по телефону под видео. Так, выходим отсюда, идем дальше. Я Не смогла бы мне назначить. Так, у нас здесь вот такой дворик есть, статуя Дон Кихота. и Санчо Фанца Итак, мы зайдем сейчас в зал где здесь от 50-го года до 80-го Sí. Y, y el devanamiento es sexo. ya no es el devanamiento, es esta es, es idea. No idea. Es idea no me interesa no me interesa otra idea pensar otro poco y otra idea hazlo y pesarlo lo que es lo que no me da gente es que hace y pesa mucho красивая. Книга такая. Sí, doscientos veinticinco. Ahorria, ahorria, haz de menos. Haz Дальше у нас здесь что-то по немецку вот эти штучки, думаю, хорошо в аквариума что-ли, Тань, для чего такие замки? Аквариумы? Для свечей, смотри, разные, может это вообще как будто так, дальше у нас идут вот такие вот стульчики, 150 евро. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии, я буду очень благодарен. Среди лучших комментариев мы разыграем 5 литров вина. А, вот, смотрите, угу. да. ну, здесь тоже все закрыто. закрыто всем добра да. увидимся в следующих видео.